У нас здесь есть представители э, украинских средств массовой информации, общественного э, телевидения Украины. Пожалуйста. Господин Лавров, везде, куда заходит Россия с миром и динозификацией, происходит похищение, пытки. Это было в Крыму, и мы знаем о 200 крымских татарах. Я заместитель председателя Менчлиса крымско-татарского народа на Римане Джуляли. Но вот на оккупированных территориях уже юга, при Азовье, Сегодня уже похищены женщины. Одна из них это депутат Запорожского областного совета, крымская татарка Лейла Ибрагимова. То есть вы перешли уже на новый уровень. Вы за эти 8 лет не похищали женщин. И очень важно, чтобы мои коллеги из Турции знали, что делает Россия с крымскими татарами не только 8 лет в Крыму. Что вы скажете на это? Это факты. Это мой родной регион. генический Мелитополь, где прошло мое детство. Ну, вы сказали, это факты, но ну, я думаю, что это в значительной степени другое слово, начинающееся на букву «Ф». Фейками полнится эфир, вообще интернет и средства массовой информации в целом. Я не знал про эту историю, про якобы похищение представителя депутатского корпуса, но я знаю о тех манерах, которыми просто славится киевский режим. Вчера я слышал, что депутат Шевченко куда-то пропал. Там не нашли его, я еще просто пока не разбирался. Ну и член делегации на белорусских переговорах, по крайней мере, он участвовал в первом раунде, господин Киреев просто откровенно убит. Сначала сказали по обвинению в госизмене его, служба безопасности Украина казнила просто без суда и следствия. Потом сказали, что это были какие-то разборки. В общем, если заниматься вот такого рода историями индивидуальными, можно много чего интересного и возмутительного найти, но я исхожу из того, что пытаться взять один эпизод, который чаще всего бывает вымышлен, и стремиться возбудить общественное мнение, завести общественное мнение, в том числе здесь, в Турции, ради того, чтобы выстраивать антироссийскую политику, ну это опять подмена серьезного разговора, серьезных переговоров, серьезных действий. Вот такого рода внешними эффектами. Я про конкретный случай не слышал. Я пой... Если ну, можно, имя и фамилии можно назвать сколько угодно. Вот перечислю всех здесь сидящих. Я сказал, что... Я наведу справки, но я о таком случае не слышал. А слышал я про господина Шевченко, который пропал не в Запорожье, а в Киеве. Слышал я про господина... Извините, пожалуйста, у нас здесь не интервью пресс-конференция. Если вы позволите, мы дадим, если мы дадим возможность задать вопрос вашим коллегам. Пожалуйста, итальянское агентство Я думаю, я думаю вас уже сняли на, на видео и покажут с хорошей помпой у вас на родине. Вы свои цели достигли. Пожалуйста, итальян... Россия использовала множество различных слов, чтобы оправдать вооружение на Украину. Говорили, что это ради украинского народа. Но как можно оправдать удар по родому и детской больнице? Вы согласны с Иеринским, что это зверство делать мишенями детей и матерей? И для российского народа Россия, столкнулась с дефолтом на, су, на кону 40 миллиардов долларов. Это самое масштабное потрясение. Как можно оправдать перед россиянами это состояние экономики, которое... Ну, которая... а, не в первый раз мы видим патетические а, вскрики а, по поводу так называемых зверств, которые... А,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 Это была база ультрарадикального батальона «Азов». Эти данные были предъявлены три дня назад. Поэтому э, делайте выводы сами, э, каким образом мани манипулируются общественные мнения э, во всем мире. И Я видел сегодня репортажи и вашего канала и других западных средств массовой информации. Э, очень эмоционально, но, к сожалению, вот вторая сторона – Любой, любой, любой ситуации сторона, которая позволяет, в общем-то, составить объективное представление, никогда особым вниманием не пользуется. Что касается состояния экономики Российской Федерации, вы знаете, мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство. Мы просто лишний раз убедились. Вы говорите, что мы использовали много слов для того, чтобы оправдать то, что мы делаем на Украине, мы, вы знаете, привлекали внимание к тому, что из Украины делают антироссию долгие-долгие годы, и когда Запад публично, открыто, начиная с начала 2000-х годов, требовал от украинцев перед очередными выборами определиться с кем они, с Западом или с Россией, то есть, либо ты с нами, либо ты против нас. Это что за ценности такие западные, которые вбивались в голову украинского народа? Кроме того, мы наблюдаем и такие манипуляции, как только прозападный, в кавычках, кандидат оказывался на последнем месте, как это было в 2009 году, когда в нарушении Конституции Украины Запад заставил Конституционный суд Украины принять антиконституционное решение о проведении третьего тура голосования. И подобного рода манипуляций вот в, ту, в те лучшие годы было множество. Никто никогда никому в то время не угрожал. Но постоянно из Украины создавали прозападный экспериментальный инструмент. И вот в конечном итоге, когда уже НАТО стало... Требовать, чтобы Украина имела полную свободу присоединиться к этому блоку, когда уже на Украине стали создаваться военно-морские базы, когда зашла речь о размещении там ракет, которые представляют прямую угрозу Российской Федерации. Вот теперь мы выясняем, там еще военно-биологические лаборатории функционировали втайне от украинского народа и от мирового общественного мнения. Ну и когда стали говорить о необходимости отказаться от безъядерного статуса, и тогда мы стали взывать к разуму и к совести наших западных партнеров и предложили договориться о принципах безопасности на европейском континенте. И нам сказали говорить о чем угодно можно, в принципе, но в вопрос о расширения НАТО даже не лезьте. Мы сами это будем решать без вас. И не волнуйтесь, вашей безопасности расширение НАТО не угрожает. А с какой стати вопросы нашей безопасности и интереса нашей безопасности определяет НАТО? Уверяя нас в том, что нам ничего не грозит. Так не пойдет. И с Россией так разговаривать нельзя. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы чем-то оправдывать свои действия на Украине. Мы их эти действия презентовали. Предельно конкретно. Мы не хотим милитаризации Украины в НАТО или без НАТО, ли, потому что можно и без всякой НАТО поставить туда американские системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию. Мы не хотим сохранения тенденции к построению на Украине неонацистского государства с неонацистскими традициями, когда батальоны с нашивками эсэсовцев маршируют. При получении почетного караула от президента и многое другое, когда эти боевики тренируются для осуществления террористических, по сути дела, действий. И, конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной. Президент Путин много раз говорил, что от, от... Настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим отказать украинскому народу, украинскому государству в безопасности. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России. И то, что сейчас, судя по выступлениям президента Зеленского, понимание именно такого подхода начинает пробивать себе дорогу, ну, вселяет определенный оптимизм. Ну и теперь, что касается наших экономических проблем, мы с ними справимся. Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей, нашей истории, когда эти трудности возникали. Но в этот раз, я вас уверяю, мы выйдем из этого кризиса совершенно уже оздоровившейся психологией и создоровившимся сознанием. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно и придаст свои собственные ценности. Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев? Где это видано, чтобы презумпция невиновности, как столб правовой системы Запада, просто было проигнорировано и, и грубейшим образом нарушено? Поэтому, я вас уверяю, мы справимся, обязательно справимся. Но будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа.